Эх, как сложно самовыражаться, когда внутри ты пустой. Хля... О, привет, а что ты тут делаешь? Бессмысленно провожу время в пассивном поиске смысла жизни. Понятно, а тебе не кажется странным, что я муха, а ты морш, но мы одного размера? Возможно так автор хочет сказать, что для него все живые существа одинаково значимы. Также я могу предположить, что это связано с тем, что это все является следствием больной фантазии человека, который не заморачивался на достоверности и реалистичности того, что происходит. Посмотри хотя бы на наше окружение, что это комната из белых стен с черными углами, в бред. Но самой реальной причиной того, что мы одинакового масштаба я вижу то, что мы находимся в комнате с оптической иллюзией, где используется двойная перспектива. Рилток. У тебя изо рта пахнет мертвой рыбой. Почисти бини, что ли. Я морж. Что ты хочешь от меня? Чтобы я пах рыжовником и сиренью. Да. Говно. Моя жизнь говно. Эта шутка в третий раз звучит уже не смешно. Но хорошо, что он наконец-то ушел. Теперь можно прогуляться. Вот она, дилемма. На одной дороге лежат два незнакомых маржу человека. А на второй друг моржа. Что же он сделает? Передвинет рычаг и спасет двух незнакомцев или не будет ничего делать и спасет друга? Сейчас узнаем. Хмм. <гум> Надо спасти этих двух людей, ведь две жизни ценнее тем одна, несмотря на мою эмоциональную привязанность к моему другу. Слышь, что за дела? ту ту ту ю у Чё происходит? Ха-ха обманул, на этой дороге лежало два манекена, но теперь твой друг знает, что ты не спас бы его, лол ло лол. -ло. Мне надо было выходить из дома. Эти вечные философские дилеммы полный бред. Зачем их решать и придумывать, когда можно поспать? И что, он так и оставит меня здесь лежать? Мда? Эм, Я тоже ничего не понял.